Здравствуйте, друзья! Я вступил в свой новый этап жизни. 10 раз по 8. Вы, наверное, следите за моими в э, сторис сообщениями. Но и кроме всего прочего, изменения коснулись не только моей жизни, но и моей деятельности. В результате сейчас происходят серьезные изменения в деятельности нашей Академии, Международной Академии Естествознания. Мы постоянно меняемся, мы постоянно растем, мы постоянно развиваемся, но сейчас Происходят особо глубокие изменения, которые позволят нам вместе с вами действовать очень эффективно. Полезно, эффективно, приятно, душевно. И вот для того, чтобы это все состоялось, я прошу вас ответить на эту анкету, которую мы вам рассылаем. Очень прошу.